Привет! С вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с обоями от бельгийского бренда Deco Print коллекция виниловых обоев Валентина. Известный бренд Декопринт вложил в коллекцию Валентина невероятный стиль и уникальный дизайн, который способен без каких-либо усилий превратить ваш интерьер в эталон изысканности. С первого дня основания и до наших дней обойная фабрика Декопринт Завоевала всемирную славу на рынке отделочных материалов, и все это благодаря качественной продукции и преданности своему делу. В ассортименте фабрики Декупринт только современные и стильные обои, которые привлекут внимание самых требовательных клиентов. Немаловажным фактором является способность бренда удовлетворить потребность престижного рынка и найти подход к каждому покупателю. Клиентам фабрики всегда предоставляется инновационный продукт высокого качества, который изготовлен по всем стандартам и экологическим требованиям, используя только современные технологии и отборное качественное сырье. Также сильной стороной фабрики является ее возможность производства настенных покрытий в небольших количествах, индивидуально для самых требовательных клиентов. Обои коллекции Валентина – это только высокое качество, оригинальный и утонченный стиль каждого изделия. Полностью изучив коллекцию, можно отметить колористическую палитру, в которой выгодно соединятся пастельные сдержанные оттенки с насыщенными тонами, становясь базой для целостных композиций. Геометрические и флористические мотивы коллекции способны оптимально расставить акценты в дизайне интерьера. Аутентичная имитация фактуры и волокон натурального текстиля придадут атмосферу непринужденности и гармоничности. Лучше всего коллекция «Валентина» подчеркивает такие стили интерьера, как «Прованс», «Модерн» и «Неоклассика». Для самого точного определения потребностей и соответствия современным требованиям к дизайну, фабрика работает только с настоящими профессиональными дизайнерами. Обои Валентина вбирают в себя переплетение таких неотложных эксплуатационных качеств, как долговечность, превосходный показатель практичности, прочность и экологичность. Стойкость выгорания на Солнце значительно продлевает срок обслуживания покрытия с сохранением ключевых эстетических характеристик. Отменные показатели гипоаллергенности и коэффициенты экологичности исключают вероятность присутствия токсических примесей и вредоносных компонентов. Спененный винил обладает пористой фактурой, которая в сочетании с флизелиновой основой обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха и предотвращает риск появления каких-либо инфекций или микроорганизмов. Коллекция имеет стандартные показатели параметров рулона. Его ширина 53 см, длина 10 метров, что оптимально для поклейки комнат с различной квадратурой. Посмотреть каталог продукции коллекции Валентина Вы можете в нашем интернет-магазине Керамис. Покупайте обои по самой выгодной цене. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.